Всем привет, вы смотрите Apple Finder, у микрофона как всегда Артем, и пару дней назад на своем канале я делал сразу несколько роликов, в одном из которых я рассказывал про основные преимущества iOS 11, а уже во втором я говорил о том, что... Эта прошивка не совершенно не идеальна и выразила это все в один огромный минус под названием оптимизация, производительность, стабильность и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня в данном видео мы с вами поговорим об одном действительно магическом способе, который сможет исправить большую часть недугов с вашим устройством под управлением iOS 11, включая производительность, баги, опять же стабильность и самый главный параметр, который я забыл упомянуть, автономность. Поэтому присаживайтесь поудобнее, полетели. Царский клиент ВКонтакте с возможностью смены тем оформления, паролем, кэшем музыки и офлайном, улучшенный Инстаграм, Ютуб, торрент-клиенты и еще много других эксклюзивных приложений, которых ты не найдешь в App Store, можно скачать на айшемв.ком. Ссылочка в описании. Чтобы привести наши iPhone и iPad в чувство после обновления до iOS 11 или iOS 11.0.1, нам потребуется iPhone, начиная с с iPad, начиная с Mini 2 или iPod touch, если ими вообще еще кто-то пользуется, 6-го поколения. Девайс должен быть, желательно, с iOS 11.01 на борту. Далее заходим в настройки и легким свайпом сверху вниз получаем доступ к строке поиска, куда вписываем 5 магических букв, из которых получаем слово ⁇ сброс ⁇ Затем выбираем пункт ⁇ сброса ⁇ и после мы оказываемся в меню, где нам нужно выбрать самый первый параметр ⁇ сбросить ⁇ настройки. Важный момент, ни в коем случае не припутайте это с разделом «Стереть контента настройки». Мы, естественно, соглашаемся со всеми диалоговыми окнами, вводим пароль, если он установлен на iPhone или iPad и дожидаемся конца процедуры. Пока мой iPad мини 3-го поколения находится в процессе сброса всех настроек, сразу же отвечу на главный вопрос. Никакие данные, как фото, видео, сообщения, контакты, приложения и другие пользовательские файлы с устройства не удаляются. Об этом перед началом процесса вас предупредит сам смартфон или планшет. Сбрасывается лишь пароль, обои на экранах блокировки и домой и пароли от Wi-Fi. Но, скорее всего, стабильно работающий гаджет от Apple вам будет куда важнее, чем внизенный в базу пароль от Wi-Fi МакДока на вашем iPhone. Как гласит легенда, после данного действия ваш iPhoneчик, к примеру, сможет избавиться, но ну, если не от всех, то от большинства недугов, как быстро разряжающийся аккумулятор это точно. Вот такая история вы смотрели канал apple finder совсем скоро увидимся до встречи пока